Сегодня совершенно не хочется говорить о политике. Надоело, если честно, уже достала. Поэтому я для вас подготовил две задачки, скажем так, на смекалку, на знание, вот, на сообразительность. Если у кого-то будет информация, похожая на ответ, то будьте добры, черканите мне в комментариях, мне исключительно будет интересно, я не шучу и... Как говорится, это не сарказм, в общем, вы поняли Так вот, я хотел сегодня поговорить о космосе В первую очередь я хотел бы задать вам вопрос Почему на протяжении сотен и даже тысяч лет Известное нам созвездие и вообще карта звездного неба, которая располагается у нас над головой Почему за все эти годы она не изменилась, она не поменяла свою структуру я поясню. Наша планета вместе с Солнечной системой, она несется в пространстве, причем на очень большой скорости. Наша галактика, как утверждают гелиоцентристы, это спираль. Спиралевидная галактика, она вращается. И все звезды, все Солнечные системы, если таковые есть, они тоже вращаются, они несутся в пространстве. Есть группа гелиоцентриков безмозглых, отмороженных, которые утверждают, что звезды, которые мы видим на небе, они слишком далеко от нас, поэтому совершенно не важно, что мы несемся в пространстве такое длительное время, они все равно типа не изменятся, настолько далеко они от нас, это десятки, сотни световых лет. Знаете, я, может быть, и согласился бы с ними если бы, предположим, все те звезды которые мы видим на небе, они были от нас на одинаковом расстоянии и я бы еще больше согласился, если бы они были статичны но я прекрасно знаю, что по их же утверждениям гелиоцентриков все эти звезды располагаются на совершенно разных расстояниях от нас и каждая из них точно так же, как наша планета, как наша Солнечная система несется в пространстве в какую-то свою сторону на бешеной скорости. Вот представьте себе карту нашего звездного неба, созвездия, то, что не изменилось за тысячи лет. И как это вообще могло произойти, если все это хаотичный рой пчел, ну так образно, метафорически выражаясь, так вот, если у кого-то есть какие-то догадки на эту тему, будьте добры, поделитесь. И вторая загадка, второй вопрос для вас, тоже на смекалку. Это о кометах, я хотел сказать. Мы видим на небосводе кометы, которые вращаются вокруг нас по эллипсоидной орбите. И достаточно известны есть такие, как комета Галлея, которая раз в 80 с чем-то лет, по-моему. Она пролетает мимо нас, у нее большой эллипс вот. Ну и другие, там Хейла Боппа И какая-то там Японская, я помню, тоже была Это то, что я, как говорится, наблюдал и то, что видел Так вот, чем отличительны Вообще кометы? Кометы отличительны своим хвостом Хвост этот, он появляется Из-за того, что в структуре кометы содержится жидкость вода, грубо говоря и подлетая ближе к Солнцу Солнце начинает испарять жидкость и образуется такой длиннющий здоровенный хвост из испарений в вакууме, в космосе так вот хвост этот, как утверждают гелиоцентрики, они, он, он все время направлен в обратную сторону от Солнца, типа солнечный ветер там и прочее, прочее. В общем, как бы легко по хвосту кометы определить расположение Солнца. Суть в другом. Суть в том, что кометы, на самом деле, они исключительно небольших размеров. Да, даже если больших, это всего-навсего астероиды. И они не имеют размер планеты, скажем так. Это куски, отколовшиеся в результате какой-то катастрофы, от каких-то других небесных тел. В общем, это те же астероиды, имеющие разные размеры, но незначительные, не огромные, небольшие. В принципе, вы можете узнать точные размеры там, той же кометы Галеи или Хейлобопы можете узнать. Я думаю, что эта информация доступна, она есть. И вы поймете, насколько крохотно это. Крохотный объект, и в принципе, насколько мало в нем может содержаться жидкости, даже если предположить, что он целиком состоит из льда, понимаете? Так вот, ответьте мне, пожалуйста, на вторую загадку, на второй вопрос. Каким образом на протяжении стольких сотен, тысяч, может быть даже миллионов лет, кометы летают вокруг нас и продолжают испарять влагу почему до сих пор она не испарилась что это за процесс такой странный что у кометы жидкость не заканчивается и как утверждают астрономы ну ученые там всячески что космос наш там 3 миллиарда лет планете нашей был большой взрыв нас всех разбросало в общем в общем, вы поняли, да? То есть все эти сказки, о которых они рассказывают. Так вот, даже если взять пример комету Галею, которую несколько сотен лет уже э, наблюдают и наблюдали, скажем так, земные астрономы, даже у нее жидкость должна была закончиться давным-давно. Это не бесконечный ресурс. Это всего-навсего лед, который имеет ограниченное количество. Вот ответьте мне, пожалуйста, если кто-то обладает подобного рода информацией, почему у комет не заканчивается жидкость? Ну вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Это такие две маленькие задачки. Надеюсь, они вас заинтересовали и заставили ваш мозг немножко поработать. Будет интересно услышать ваши версии, если таковые будут иметь место. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!